Научного кружка, научного кружка полимере. Мы специально пригласили э, уже профессионалов своих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 в стране э, землевого шара это что-то с чем-то, то есть что-то новое. Миссия Интернационального клуба КФУ заключается в сплочении иностранных обучающихся разных стран, национальностей, религий в единую крепкую семью университета. Проведение подобных мероприятий содействует оптимальной адаптации, самовыражении и самореализации иностранных обучающихся в общественной, культурной и спортивной жизни КФУ, Республики Татарстан и Российской Федерации. Карина Саяхова, Фарид Захидоглы, Универньюз.